Здорово! Ну...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 Итоги всех розыгрышей за данную неделю я, как и всегда, подведу на своем канале во вкладке сообщества в эту субботу. Удачи. С момента моего великого фиаско в казино, в котором я потерял больше 60 миллионов рублей за один заход, прошло уже больше трех недель, и я хочу тебе сказать, что за это время я неплохо так поднялся. Начнем с того, что как ты уже наверняка помнишь, на тот момент у меня оставалось 10 миллионов рублей, и я решил вложить все эти деньги в тыквы на Хэллоуинском обновлении. И я очень рад, что я перепродал все эти тыквы еще буквально в первые пару дней потому что в дальнейшем цена на данные тыквы дико падала изо дня в день ну а с момента добавления хэллоуинского обменника цена на данные тыквы так вообще снизилась к самому минимуму с чего и появилось огромное количество недовольствующих я уже высказывал свои негодования по поводу данного обменника но к сожалению это решать не нам с тобой но и осознав тот момент что цена на данные тыквы изо дня в день становится все меньше и меньше я пришел к выводу что совершенно не стоит тратить на это время и лучше потратить все свое свободное время на дикий фарм валюты потому Способу, который я тебе уже показывал в одной из прошлых серий, конкретно совмещая несколько работ и сборы по идее. Благодаря данному способу у меня получается фармить почти 200 тысяч в час, что гораздо больше, чем перепродавать данные тыквы. Также на всех серверах Барвихи проходил массовый слет домов и квартир, и как ты уже наверняка помнишь, в тот момент я сумел урвать себе две топовые квартиры по госценам, благодаря которым у меня появилось большое количество слотов для автомобилей. Ну а в дальнейшем разработчики устроили массовую распродажу, на которой я также также смог урвать себе по обалденным ценам новые автомобили из автосалона. И на тот момент я смог поймать себе целых 7 автомобилей с охренительными скидками в 50 и 40%, благодаря чему в дальнейшем также смог неплохо подзаработать перепродав их на БУ рынке. После того как я продал абсолютно все свои тачки и слоты мне стали больше не нужны, я принял решение продать также две пойманные квартиры, что в дальнейшем и сделал и вышел еще в один огромный плюс. Короче говоря, все свое свободное время я тратил на дикий фарм денег, по привычному нам с тобой уже. Способу, работая на инкассаторе воре и рыбалке время от времени перепродавая свои автомобили и квартиры собрав уже неплохую сумму денег я увидел то что будет происходить слет одного бизнеса конкретно одной из топовых лавок у автосалона в городе мурино финка у данной лавки самая большая среди всех лавок конкретно 60 тысяч рублей в сутки и такую лавку было бы неплохо поймать как минимум для того чтобы ее в будущем выгодно перепродать что я в принципе решил сделать но дальнейшая борьба на аукционе за данную лавку меня честно говоря, сильно удивило. Те суммы, которые были готовы ставить и ставили мои оппоненты, поразили бы многих в свое время. Ведь когда я еще играл на 0.8 сервере Барвихи РП буквально несколько месяцев назад, цена на данную лавку не превышала 8-9 миллионов. И как показывает практика, буквально за эти несколько месяцев, цены абсолютно на все бизнесы на 0.8 сервере значительно выросли. Такие лавки готовы уже скупать по 15 миллионов рублей. У меня была информация, что данную лавку, перед тем, как она слетела, хозяин купил за 14,5 миллионов. Я понял, что это как раз-таки та сумма, за которую ее максимально можно продать. 14,5-15 миллионов рублей. А значит, имеет смысл ловить ее до 14 миллионов. Но дойдя до 14 миллионов, мой оппонент решил бороться дальше. Ну а я понял, что мне уже совершенно нет никакого смысла ловить данную лавку. Ну тут пришел мой старый знакомый Дамир на данный слет и решил побить все рекорды и поймать эту лавку за 14 миллионов 900 тысяч рублей. А после чего просто-напросто продать мне ее за 10 миллионов рублей в качестве небольшого подарка. Честно говоря, не знаю, к чему это сделано. В принципе, при желании я мог бы и сам ее словить за эти 15 миллионов. Но, как я тебе уже сказал, никакого смысла ловить ее за такие деньги я не увидел. В любом случае, от такого подгона я уже не стал отказываться. Сделка прошла по всем правилам через админы. И в любом случае, Дамиру огромное спасибо за такой подгон. Но, как я тебе уже сказал ранее, оно того совершенно не стоило. Буквально через 10 минут после приобретения данной лавки, мне уже стали поступать звонки и смс с предложениями выкупить у меня эту лавку за 15 миллионов рублей. Но мои знакомые друзья посоветовали мне немного подождать и постараться продать ее за 16. Честно говоря, именно тогда я допустил ошибку. Потому что в дальнейшем, как бы я не пытался продать данную лавку, больше 13,5 миллионов мне уже за нее никто не хотел давать. В какой-то момент я просто-напросто психанул и продал ее за 13 миллионов 200 тысяч рублей. Для меня в любом случае это уже был неплохой Плюс. Ведь я потратил на эту лавку всего лишь 10 миллионов рублей. И считай 3 миллиона 200 тысяч это мой чистый доход, плюс доход с финки за несколько дней, пока она у меня была. Но опять же, я тебе хочу сказать, если бы я немного подождал и не спешил бы, я бы смог продать вполне данную лавку минимум за 15 миллионов, ведь реально на сервере есть люди, которые готовы давать такие деньги за данные бизнеса. Здесь лишь дело твоего терпения. После чего я понял, что я уже накопил достаточно внушительную сумму денег, сумму денег, которой бы на покупку какого-нибудь кафе а возможно даже 24 на 7 а это уже вполне себе неплохой бизнес с доходом 150 а то и даже 200 тысяч рублей в день но к моему дикому сожалению довольно долгое время никто такие бизнесы не хотел продавать но зато в этот момент один парень продавал топовую семью с довольно большим количеством рейтинга по очень интересной цене конкретно топ 8 семью он был готов мне отдать за три с половиной миллиона рублей ну и естественно в связи с этим было принято решение за все-таки семьей, ведь ты меня давно об этом просил. Ну а бизнес, я думаю, пока что немного подождет. Подкоплю еще немного денег и потом мы обязательно приобретем с тобой что-нибудь интересное по очень интересной цене. Как говорится, всему свое время. Три с половиной миллиона я потратил чисто на приобретение данной семьи, чтобы у нас семья была в топе, чтобы многие игроки ее видели и знали о ее вообще существовании. Также 250 тысяч рублей я потратил на смену названия данной семьи. Посоветовавшись со своими бывшими заместителями, солдами данной семьи, было принято решение оставить название тем же. У многих оно уже на слуху и многим оно зашло в свое время. Также для данной семьи нам с тобой будет необходим дом. Больше всего ценятся дома конкретно на Рублевке. И буквально на следующий день я увидел, что на Рублевке слетел один дом. Естественно, долго не думая, было принято решение потратить еще 15 миллионов рублей чтобы словить данный особняк и теперь получается что за 19 миллионов рублей у нас с тобой имеется собственная семья с рейтингом в топ-10 собственная семья со своим особняком на рублевке кстати это четвертый по счету особняк слева на въезде на саму рублевку чтобы ты долго не искал семья в которой уже есть неплохой автопарк которым даже присутствует вертолет кстати спасибо огромное ваня за такой подгон честно хочу тебе сказать в последнее время мне все меньше и меньше нравится снимать пути и происходит это конкретно потому, что все чаще и чаще довольно многие люди мне пытаются сделать какой-то дорогостоящий подгон. Довольно часто мне кидают трейд, в которых предлагают подарить мне дорогостоящий автомобиль, ценой в 5, а то и в 10 миллионов рублей. Ну а порой даже бывает хотят подарить и бизнес. Я хочу сказать вам огромное спасибо за такое рвение, за такой порыв, но честно говоря, ребята, просто-напросто не стоит. Ведь из-за всего этого теряется абсолютно весь смысл данного пути бомжа. Пропадает какой-либо интерес, как-то разбирается на проекте ведь это лично мой путь который я должен пройти сам допустить свои собственные ошибки и научиться в дальнейшем их больше не повторять ну а для всех таких людей которые давно хотели мне как-нибудь помочь сделать какой-нибудь подарок теперь появилась прекрасная возможность как раз таки данная семья семья которую я создал абсолютно для всех желающих в нее вступить для всех моих подписчиков и конкретно для тебя так что если есть желание сделать какой-то ценный вклад то пожалуйста в данной семье есть свободный автопад парк, в который ты можешь закидывать абсолютно любую тачку для общего пользования есть семейный общак в который можно закидывать канистры аптечки патроны и даже деньги на будущее развитие данной семьи также я создал для нашей семьи официальную группу вконтакте в которой указаны все правила нашей семьи система повышений и ранги и помимо всего этого конкретно на данный момент в группе нашей семьи открыты заявки на руководящие должности так что обязательно переходи по ссылочке в описании вступай в нашу мафию подавай заявку и возможно конкретно ты станешь моей правой рукой и моим заместителем ну а также у меня новая страница вконтакте ссылка на которую также имеется в описании обязательно переходи добавляйся в друзья ведь я сейчас добавляю абсолютно всех желающих обязательно вступай в нашу семью обязательно вступай в официальную группу нашей семьи вконтакте в данной группе доступен семейный чат в котором ты всегда с легкостью сможешь пообщаться с лидерами и участниками нашей семьи в том числе и с Мной. также помимо этого в группе нашей семьи вконтакте довольно часто будут проходить розыгрыши на валюту или автомобили для участников нашей семьи принимая участие побеждай и забирай свой приз уже в ближайшее время будут назначены все заместители и руководящие данной семьи а значит уже в ближайшее время будут проводиться официальные наборы в нашу семью на 08 сервере барвихи rp следи за новостями в общем чате следи за новостями в нашей официальной группе вконтакте ну а также напиши мне в комментариях под этим видео что бы ты хотел увидеть в нашей семье какие автомобили тебе больше всего нравятся и возможно конкретно твой любимый автомобиль мы добавим в наш семейный автопарк для общего пользования ну а на этом у меня для тебя пока что все ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео нравится такой подход то обязательно ставь лайк подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих